Сегодня я хочу поговорить с вами о влиянии освещения на растения. Как можно определить по внешнему виду вашего растения, что ему недостаточно света. Это стандартное растение, выращенное в теплице, с соблюдением всех норм освещения. А это... Бывшая детка, полученная с недостатком освещения, выросшая в зимнее время. В чем их отличие? Вы видите, очень длинные листья и также большие междоузлия. Вот такие огромные междоузлия между листьями. Вот, как вы видите, здесь нет верхушки. И вот это растенецы пытается как-то нарастить верхушку. Она уже выпустила детку, которую я благополучно срезала в прошлом году и вам показывала. Дальше вот вторая детка выросла за зиму, и сейчас с наступлением светлых дней начала расти эта детка. Но растение, хоть и у него нормальная корневая, как мне кажется, не может потянуть две детки одновременно. Сегодня мы с вами отделим одну из деток. Итак, какую вот такую корневую. Мы нарастили за прошлый год. И у нашей детки тоже уже есть несколько корешков. Сейчас я их отделю. Мы вот видим. я разделила так называемое материнское растение, которое мы всего тоже один год, и детку. Вот детка на таких хороших полноценных корешках. Я подсушу чуть-чуть, чтобы затянулась немножко линия разреза. И высажу все это в отдельные емкости, в отдельные горшочки. Я не буду показывать весь процесс пересадки, но единственное, что на дно я укладываю более крупную фракцию коры, чтобы проветривание было. И иногда бывает в пакетах с грунтом для орхидеи вот такие вот. Кусочки коры. Видите, они плоские, они не годятся, они вот так складываются друг с дружкой в горшке и получается слабое проникновение воздуха и ваша орхидея, ну как грунт, зеленеет горшок под воздействием, бы из солнечных лучей, зеленеет, потому что нет дыхания корня. На следующий день после пересадки я полила эти два растения и на свет ставлю. Вот. Это растение, не удивляйтесь, что оно не в не очень хорошем состоянии, потому что это детка, хоть и укорененная нормально, но уже выращивать третью детку на, молодых, на молодом растении, это все-таки огромная нагрузка. Да, плюс еще стоит на западном окне, здесь попадают прямые солнечные лучи. Попадают. Вот что я хотела показать, что здесь пазухи каждого листика, Вот здесь вот буквально из другого листика тоже находится уже такая слегка напухшая почка и я думаю после вырастания этой детки вот этой новой детки все почки тоже в общем растение в каждой почке тоже начнет воспроизводить еще детку. Да, смотрите, вот недавно, только в мае, эта детка начала, в конце апреля, в мае начала расти. И видите, вот утолщение уже здесь в нижней части. Скоро пойдут корешочки. Вот и все на сегодня. До свидания. Хорошего цветения вашим орхидеям.